Уважаемые дамы и господа, уважаемая госпожа федеральный канцлер, прежде всего хотел бы искренне приветствовать госпожу Меркель, которая впервые посещает Москву в качестве федерального канцлера Федеративной Республики Германия. Состоявшиеся переговоры были продуктивными, откровенными и весьма доверительными. Они показали обоюдное стремление обеспечить надежную преемственность в развитии российско-германского партнерства. Мы намерены всемерно укреплять и расширять наше взаимодействие как на двухстороннем, так и в многостороннем формате. Это касается внешнеполитической сферы, экономики, гуманитарных отношений. Мы договорились о продолжении межправительственных консультаций, ближайшие из которых будет проведена в Томске в апреле текущего года. Мы удовлетворены уровнем развития Торгово-экономических связей на данный момент, 32 миллиарда по году, по 2005, это хороший рубеж нашего взаимодействия в сфере экономики. Говорили о необходимости расширять наше сотрудничество в экономике и за счет высоких технологий, за счет энергетики за счет крупных инвестиционных проектов. Вся эта работа, безусловно, будет способствовать формированию общего экономического пространства в Европе на основе соответствующей дорожной карты Россия-ЕС. Сегодняшние переговоры подтвердили близость наших позиций по ключевым вопросам международной повестки дня. Мы подробно обсудили вопросы нашего взаимодействия в рамках группы 8. Надеюсь, что темы, которые нами предложены для обсуждения и дискуссии на восьмерке, будут актуальными и приведут к нас к решению многих проблем, с которыми сталкивается человечество. Это энергетическая безопасность, образование, борьба с э, эпидемиями. Мы также обсудили целый ряд региональных проблем, в частности, э, европейских, э, ближневосточных. Довольно подробно говорили, разумеется, и по э, иранской ядерной программе. Хочу поблагодарить всю немецкую делегацию и госпожу федерального канцлера за открытость за конструктивный подход к обсуждению всех состоявшихся вопросов, всех вопросов, которые мы обсуждаем. Мы выработали целый... целую программу сотрудничества, в том числе и связанную с возможными визитами в... Федеративную Республику Германии. Я хочу поблагодарить Граждану Федерального канцеля за приглашение. Большое спасибо. Я благодарю также от имени своей делегации за теплый прием во время нашей первой поездки в Москву, нашего первого визита, наших первых контактов в качестве Федерального канцлера с президентом Российской Федерации. Мы обсуждали широкий спектр тем, и э, я уверена, что мы имеем возможность э, расширять наше стратегическое партнерство и поставить его на более э, широкую основу и проводить его более интенсивно. Наряду с межправительственными консультациями, которые пройдут в Томске в апреле и к которым мы будем тщательно готовиться, я пригласил президента на международную аэрокосмическую выставку в Берлине, а также на продолжение Питебруцкого диалога, который состоится осенью всего года в Дрездене. Я думаю, что это тоже будет хорошая возможность в контексте также торжественных мероприятий города. Мы говорили о том, что наши отношения очень разнообразные и охватывают очень многие сферы. Мы очень подробно говорили об энергетической политике, в частности, об североевропейском газопроводе. В этой связи стало еще раз очевидным, что этот проект не направлен ни против кого, а является очень важным для Европы а также для Германии стратегическим проектом. И мы имеем очень большую заинтересованность в том, чтобы торговля, которая в прошедшие годы развивалась очень положительно, таким же образом развивалась также в ближайшие годы. Здесь у нас существуют очень разнообразные отношения. Я считаю, что впредь необходимо, чтобы и малые германские предприятия были подключены к этой торговле. Я считаю, что мы еще сможем расширить наше сотрудничество, например, в области молодежного обмена и в области образования, что является также основным направлением российского правительства. Я думаю, что в Томске у нас будет возможность будет детально обсуждать эти вопросы. Мы обсуждали также такие темы, где у нас не сразу единые мнения возникают. Например, обсуждали ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. Я подчеркиваю, что я буду прилагать большие усилия с тем, чтобы те программы Европейского Союза, которые были предложены, и которые, чтобы они способствовали положительному развитию в этом регионе, и об этом я сказала очень отчетливо, мы очень открыто и обстоятельно об этом говорили. И э, мы подробно э, обсуждали также, об этом господин президент уже говорил, э, тему э, Ирана. Мы договорились о том, что тесно будем согласовать наши дальнейшие э, шаги. Э, я, э, Считаю, что это была хорошая и важная первая встреча, и за этой это первой встречей в этом году еще последуют многочисленные другие, и я думаю, что интенсивный диалог, который мы, будем, что мы собираемся вести, интенсивный диалог, который окажется на уровне нашего стратегического партнерства. Томас Рот АРД телевидение вопрос к федеральному канцлеру. Говорили вы также о законе о неправительственных организациях. Этот закон российский еще не подписан. Сейчас находится, если не ошибаюсь, у российского президента. И Этот закон общественностью рассматривается очень критически. И вопрос к российскому президенту до то какой точки вы готовы оказывать давление на Иран мы также обсуждали тему закона о неправительственных организациях, говорили о том, что было очень много возражений против этого закона, я обратила внимание на то, что мы будем очень внимательно наблюдать за тем, чтобы наши фонды, чтобы этот закон был применен таким образом, чтобы неправительственные организации и впредь имели возможность осуществлять свою работы. И, безусловно, дело обстоит так, что было очень много возражений и что часть из этих возражений было учтено в дальнейшей разработке закона. И сейчас дело в том, чтобы наблюдать, как этот закон будет применяться на практике, я после этой встречи еще в резиденции, резиденции посла буду обсуждать этот вопрос с различными группами и тогда посмотрим, вернемся ли мы к дискуссии этой темы в будущем. Прежде чем ответить на второй вопрос, все-таки позволю себе два слова по первому. Нам очень приятно, что наше внутреннее законодательство пользуется таким вниманием со стороны наших партнеров. И мы к этому относимся с большим уважением. Перед тем, как принять... Этот закон мною была направлена на делегация в главе с министром юстиции в Совет Европы. в ТРАЗ. Наши коллеги в Страсбурге отнеслись к этому вопросу очень серьезно. Они не просто поверхностно ознакомились с проектом закона, но и собрали на группу экспертов международных. Мы получили от них письменные заключения. Все их замечания были учтены Государственной Думой в рамках тех поправок, которые мною были внесены в парламент. Главный, одной из главных задач является для нас исключение непрозрачных форм финансирования внутриполитической деятельности. Мы с госпожой федеральным канцлером обсуждали этот вопрос в, с точки зрения функционирования международных иностранных неправительственных организаций. Мы постараемся сделать так, чтобы при вступлении этого закона в силу и в практической деятельности никакого ущерба организациям, которые функционируют в России, работают в России, их деятельность отвечает заявленным целям, задачам, не было ненесено. Наоборот, мы, мы заинтересованы в их работе и будем поддерживать. Значит, что касается Ирана, мы очень много сегодня говорили по этой проблеме. И Россия и Федеративная Республика, наши европейские партнеры, Соединенные Штаты, у нас очень близкие позиции по иранской проблеме. Как вы знаете, одной из главных проблем является обогащение урана. Мы предложили нашим партнерам создать совместное иранским партнерам создать совместное предприятие по обогащению на территории Российской Федерации. Мы слышим разные точки зрения от наших иранских партнеров по этой проблеме. Одна из них позвучала недавно. Из Министерства иностранных дел наши партнеры сказали, что они не исключают реализации нашего предложения. В любом случае, на этом направлении, нужно, на иранском ядерном направлении, нужно работать очень аккуратно, не допуская резких ошибочных шагов. Вы знаете, что сегодня наши коллеги собираются на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждают эту тему. В любом случае, Российская Федерация... Будет и дальше продолжать сотрудничество с нашими европейскими и американскими коллегами над разрешением этого вопроса. Валерий Александрович, Маяк, федеральному канцлеру. Россия, как известно, в этом году председательствует в клубе восьми, Германия будет председательствовать в следующем году, и Россия уже заявила, что одной из главных тем в повестке своего председательства сделает вопрос обеспечения энергобезопасности. Но мы видим ничего? энергобезопасности. А, вот мы видим в последнее время нестабильность в этой сфере, это связано и с действиями США в Ираке, и с нестабильностью вокруг Ирана, которую Вы говорили, обсуждали, обсуждали сегодня очень много. А Иран, как известно, второй по объему запасов газа государства в мире. Ну и также вот недавно возник вопрос со стабильностью поставок российских углеводородов через территорию Украины. Вот в этой связи Вы, как действующие и будущие председатели Клуба Восьми, обсуждали ли сегодня вопрос энергобезопасности. И у меня вопрос отдельно еще к канцлеру Германии. Вот начало строительства североевропейского газопровода, на ваш взгляд, может ли стать дополнительной гарантией обеспечения энергобезопасности Германии и Европы в целом? Спасибо. Я хочу начать с второго вопроса. Североевропейский газопровод является в самом деле капиталовложением в безопасность энергоснабжения энергобезопасность. Я уже здесь говорила о том, что очень важно, чтобы Европа в отношении прибальтийских при балтийских государствах в отношении Польши сделала ясно, что этот проект не направлен ни против кого. И мы очень подробно и широко здесь обсуждали этот вопрос не только с... и не исключительно с углом зрения группы восьми и председательством России в этой группе в этом году и председательством Германии в следующем году в более общем плане. Мы также говорили о механизме образования цен, о энергобезопасности и о вопросе доверия. И я думаю, что э, это является частью нашего стратегического партнерства, которое развивалось до сих пор и которое мы будем развивать дальше э, в будущем. И это была очень открытая, конструктивная возможность вести диалог э, на эту тему. Ну, по североевропейскому газопроводу моя коллега только что ответила, ответила исчерпывающе, добавить нечего. Что касается энергобезопасности, то мы, конечно, обсуждали этот вопрос и очень подробно много времени уделили. Конечно, наших многих европейских партнеров, если не напугало, то вызвало много вопросов, особенно на бытовом уровне обсуждения отношений между... России и Украине в газовой сфере, но думаю, что наша ошибка здесь заключается в том, что мы недостаточно ясно, четко и своевременно объясняем суть происходящих. А если бы люди поняли, в чем состоит суть проблемы и в чем состоят договоренности, достигнутые между Россией и Украиной, они бы вздохнули с облегчением и были бы благодарны и России, и Украине, потому что, Украинское руководство приняло очень ответственное, важное и правильное решение, подписав состоявшиеся договоренности. Все предыдущие годы мы находились в условиях нестабильности, потому что вопросы транспортировки энергоносителей российских в Европу всегда зависели в рамках одного договора, а мы подписывали один договор только и по транзиту, и по поставкам в Украину, зависели от наших договоренностей с Украиной по поставкам в саму Украину. Теперь мы разделили эти две темы и подписали два документа. Один по поставкам в Украину, другой транзитный договор на пять лет вперед для Западной Европы. И теперь транзит в Европу никак не связан с нашими переговорами с украинскими партнерами Он на поставку есть... газа в саму Украину. И это очень важно для европейских потребителей. Что касается цены, то это не просто повышение цены, это переход на формулу, исчисления цены, которую мы применяем и с немцами, и с французами, и с поляками, почти со всеми западноевропейцами. И это тоже очень важно для создания единых правил игры на энергетическом рынке и в целом в экономике Европы, поскольку от начального продукта энергетического зависит, зависит рынки металлопродукции, химии, нефтехимии и так далее. Что меня очень порадовало, мы сегодня с коллегой обсуждали и перспективы нашего взаимодействия, которые могут быть гораздо даже шире и больше, чем тот уровень, который достигнут сегодня. Я хочу немножко вернуться к вопросу господина Рота, поставленного, поставленного здесь, и расширить этот вопрос еще раз о законе о неправительственных организациях, вопрос к госпоже Федеральной канцлер и к вам, господин президент. Этот закон является также символом общего развития демократии. Говорили ли вы также об этой теме общего развития э, демократии, и э, если да, каким образом, и, господин президент, как вы э, на это отреагировали. И второй вопрос, э, коллега тоже задавал два вопроса, поэтому второй вопрос и с моей стороны. Если действительно дело э, дойдет до разрыва, э, Руководитель Магате сегодня сказал, что в скором времени, может быть, лопнет его терпение. Можете ли вы себе представить применение в определенной мере также силовых вариантов? Мы говорили об этом законе только в контексте самого этого закона. Ввиду ограниченности времени мы не обсуждали других аспектов, как, например, формирование политических партий или деятельность политическая на местном уровне. Мы, кстати, при других встречах уже об этом говорили. Но сегодня ход временной нашего обсуждения Показывает, что, может быть, мы, скорее, слишком долго, чем недостаточно долго говорили об этой теме. Я хочу сказать об атмосфере этих бесед, что они состоялись в духе открытости и что мы попытались ответить на поставленные вопросы. И там, где не были даны убедительные ответы или там, где остались вопросы, я, например, задавал вопрос в в отношении Чечни, мы будем продолжать нашу беседу. Я думаю, что это главное, чтобы мы сохранили наш диалог, наше хорошее партнерство. Значит, из того, что вы спросили, я делаю два вывода, один из них хороший. Мой ответ по самому закону, видимо, вас удовлетворил. Что касается э, дискуссии философской по поводу развития демократии в мире, в том числе и в нашей стране, то должен сказать, что мы с госпожой федеральным канцлером встречаемся не первый раз и имели возможность и в Москве, и в Германии многократно обсуждать самые разные темы, в том числе и эти. Мы, конечно, обратили внимание на, на, на интервью, которую моя коллега дала недавно Шпигелю, по-моему, да? И она там очень мягко и очень подружески прокомментировала ситуацию в России. знаете, мы э, самые большие сторонники развития демократии в России, это сами россияне. Наша страна находится в условиях переходного периода, и экономика у нас переходная, и политическая система. И если посмотреть на это с умом, сознанием дела, предметно, то вы увидите, что прогресс очевидный. Но вопросов еще очень много, и а мы заинтересованы в конструктивном, дружеском, товарищеском обсуждении любых проблем. Мы открыты к этому обсуждению и с удовольствием э -э, послушаем мнения наших партнеров э -э, на любые аспекты э -э, развития нашей собственной страны. И если увидим, что из того, что обсуждается, нам предлагается, возможно к реализации, соответствует нашим национальным интересам. Мы даже и на практике будем это внедрять. С пониманием того, конечно, что это должен быть равноправный диалог, я думаю, вы со мной тоже согласитесь, далеко не во всех странах, которые мы условно называем западными странами, западным сообществом, все в порядке с демократией, с правами человека. И на некоторые из этих проблем моя коллега тоже недавно публично обращала внимание. Он это тоже заметил. Значит, что касается Ирана, я уже сказал, что нужно действовать очень аккуратно в этой сфере, поэтому я и сам не позволю себе э, преждевременных высказываний неосторожных, и Министерству иностранных дел не позволю сделать в практической политике ни одного ложного шага. Мы будем работать с нашими европейскими и американскими партнерами дальше. До свидания. Госпожа Меркель, мы знаем вашу позицию по тайным заключенным, среди которых был гражданин Германии, по тайным тюрьмам. Способна ли Европа что-то сделать в этой явно неправовой ситуации? И какое ваше мнение об этой проблеме, господин Путин? Спасибо. Какое а -а -а. мое мнение по этому вопросу? Да, по этому вопросу. Спасибо своего визита в Соединенных Штатах э, говорила о теме Гуантанамо, и американский президент сказал о том, что один шаг уже был, был, был сделан в этом вопросе, но это не привело к тому, что, э, что сейчас наши оценки по этой ситуации не расходились. Это сложный вопрос, конечно. Я думаю, что самое правильное это э, открытая борьба, даже если она кажется на первый взгляд очень жесткой, но она должна быть открытой. Но действительно, те люди, которые находятся в этих местах заключения, э, вот по практике наших спецслужб, мы же тоже работаем с такой категорией лиц. С ними работают, работают, все вроде обо всем договорились, обо всем убедили. Он спрашивает: а вы что дальше будете делать? Дальше вернусь, возьму за оружие. Вот это тоже реалии. Мы уже говорили, что очень много пробелов в международном законодательстве в области борьбы с терроризмом. Это тоже один из вопросов для нашей совместной работы. Спасибо.